Всем здоров дорогие друзья, с вами я, Вули, и я решил запустить новую рубрику, а именно новости недели. Соответственно, сегодня мы разберем все, что произошло за прошедшую неделю, связанное с игрой Hollow Neighbor. А именно новые тизеры, выхождение новых модов, ну и много чего интересного. Присаживайтесь и приятного вам просмотра. Ну и начнем с того, то что буквально на днях разработчики анонсировали новые скриншоты, связанные с игрой Hollow Neighbor 2. А именно, они показали нам видоизмененные локации, видоизменную улицу... Ну и в целом все, что поменяется в Hello Братва 2, к дате ее релиза, соответственно. Дальше что нам еще добавили. Из интересного можно выделить то, что у нас появится новый персонаж. Скорее всего это будет рыбак, которого мы видели ранее. Ранее мы его видели на Hello Neighbor Diaries. это та самая картиночка, где был таксидермист и какой-то чел. Мы не знали, что это за персонаж и почему его нет в игре. Соответственно, вот его локация, где он будет находиться. Как мне кажется, все выглядит достаточно красиво, но единственное, к чему можно тут придраться, это елки. Потому что цвет одной елки более темный, цвет другой елки более светлый. Да, скорее всего, это из-за падения тени и, и так далее, но все же выглядит достаточно странно. Так, перейдем уже к не новой новости, но все же достаточно интересной. А именно спидран Helon EVR2 занял 20 секунд. Это является мировым рекордом. И данный рекорд поставил Альфа AlphaDOT. И Соединенных Штатов Америки. С чем я его и поздравляю. По крайней мере, пока что данный рекорд никто не смог прибить. Кстати, напишите в комментариях, какой был ваш рекорд по прохождению Hello Neighbor 2. У меня это лично одна минута. Итак, идем дальше и перейдем к небольшой статистике. А именно, ежедневный онлайн Secret Neighbor в среднем составил 150 человек. А это на 20% больше, чем было в июне. Ну и на днях мы получили огромное количество новой и интересной информации от русского комьюнити. А именно, вышел мод Secrets of the Park Beta от IP7. Мод получился достаточно хорошим, его прохождение можете увидеть на канале Mini Сава. Также а, вып выпустился Ост у Фромана, Secrets of the House Opposite Ost. Вот, в целом, музыка достаточно хорошая, мне по крайней мере понравилось. Ну и, соответственно, новый тизер от канала Felix. Тизер его игры, который получился офигенным и красивым. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был я, Вули, Всем удачи, всем пока.